Дети спрашивают, ну куда мы, ну куда мы Куда мы едем? А мы сюрприз им устраиваем да, мама. Не говорим, куда Они вот тут гадают Марка версия в лес Я говорю, для леса слишком Мы нарядно одеты магазин, Спарк, там, парк Такие У вас тоже так? Вы выше Только собрались Вышли И дети спрашивают, а да что у тебя в сумке? Что-то есть покушать вкусненько? Ты что-то взяла? Это все тогда, наверное. Конечно, взяла. Мама, Взяла музей? побрызть яблочки. Да, почти. Музей. Сейчас узнаете, в какой. Мама, а можно тебе сейчас что-то скушать? Что-то покушать? что-то, что да. да. Я взяла яблоко, взяла морковку им почистила. И. Булочки. морковку, морковку! Ну, пожалуйста, сейчас мы пока доедем. Все, они съедят уже. Давай пакетик, который у тебя в рюкзачке, они сейчас будут по дороге все кушать, и яблочки, и морковку сказали, все сидел. Мы приехали в железнодорожный музей. С понедельника по четверг. Он открыт с 9.30 до 3 часов. Сегодня пятница. Он открыт с 9.30 до 18.00 Так, цены. 6 евро, 4 евро. Тут детям с 4 до 12. 4 евро. Взрослым 6. В общем, пойдемте. Помните, мы вокруг все это за 80 дней да. Они там ехали на такой, на такой штуке. штуке. По Помните? кино мы смотрели. Это, кстати, мы находимся. Это настоящая станция. Была раньше. Да, раньше, И я читала, что или музей, запусти... музей запустили. По-моему, с 1984 года он работает. Это год моего рождения? И я. Интересно. Да, смотрите, можно даже зайти. Ух ты. Как все здесь интересно. Можно покрутить руль. Да, давайте пройдем. Очень круто, что здесь многое можно трогать. Именно этот провоз перевозил уголь. Уголь разогревал вот эти по трубам не знаю нам вода это же тепловоз ну да тепло и вот это за счет вот этого движения горячей воды или горячего там чего-то да приводила вот этот вот поршень вот он тоже разлез и он двигался вот вперед назад и за счет двигал вот эти тяги и колеса крутились Помните? можно залезть вот тут по лесенке залезть и посмотрите давайте да, отсюда смотрите. Где бочка для воды? Пап, это то? Это тормоз? Тормоз, да. Бронзовенькая такая. О, да. А это что-то еще? Да. Тут масло, наверное, до сих пор в все. Не угу. восточное. Папа, это для да, воды? Может быть, для воды, да. Может, тут водичка была. Вот Заполняли, это наполняли Надо почитать сколько, какого года Спасибо. Давай, давай, давай, спускайся, держись Это 1863 года Вот этот паровоз 1863 года В Франции есть фотка реальная А, ну давай Да, тут, тут видишь, что тут уголь перевели Что это перевозили уголь, да. Я на уголь перевозили, ну или чем-то, чем они чем копили. Съездил во Франции, Ренат, этот поезд. Это в 1863 году. Угу. До 1966 он попал, уже все, его отдали в мозге. Угу. Вот это вот это? Да, этот годов. вот, мы в нем только что были внутри. Мама, мама ну в музей, потому что он уже старенький. С каждым годом все новые и новые усовершенствовали поезда. Сейчас более современные. Тогда такие были. Хотя, кстати, красивые. Ну да. А, мама, мама, ты Отсу... такой Такой же, да. Вот сюда уголь набирали, здесь уголь привозили. Нет, сюда нельзя, да, табличка стоит Кстати, вон уголь, видите? А там уголь? Лопата Вот почему нельзя заходить уголь Здесь отдельно нужно еще сходить на сам вокзал, говорят, тоже Лучше любого музея произведения искусств Смотрите, какие часы красивые Вау Раньше вообще такое табло было Дожичи Stands, cool состав. А, это часы с реальных вокзалов Ну да, это старинные часы мы же там по 100-200 лет И, Смотрите, раньше такие чемоданы были Сейчас на колесиках <со make noise> С ручками, а раньше это считались Модными Лавки Сейчас идем, сейчас идем Какие-то карточки Это вот так, наверное, сюда Раз, так наверное, есть почта. Почта, А, это телеграмма, наверное. Все ходят, да? Дети ходят, да, дети ходят, дети ходят. Почти все ходят. Вот это вообще было. А мы зашли в Да. видео... В этом году фильм снимали на вокзале. А ты это здесь снимал? Здесь снимали, да. Ну, Класс. Да прям тут снимали. Ну да, тут же все такое вот. старое. Вот. Москва, хотя это ж не Москва. А, ну, типа Москва. Ах. Катя, пока не спешите, этот. как красиво. Заехал в туннель. Сейчас он откуда-то выйдет. Видно вам, да? И это сейчас туннеля снизу выглядит. Смотрите, не смотрите, смотри. Обалдеть. вот это да. Тут это мечта, да, такой железную дорогу. Ладно, пойдемте. А вот еще. Это танки, танки, танки, танки перевозят. Ну все, переходим. Переходим на следующий. Куда-туда? Куда, так вот мы переходим и идем на другие станции. Да, сюда можешь. Если открыт, открывайте. Закрыто? закрыто, значит нельзя. Все, не ломайте. Закрыто, закрыто. Это там, где готовили проводники, <связь> да, скорее Надь всего. Она, да, как купе такое. Вот это да. Вот, да, тут, смотри, плита газовая, да? Да. На Круто. Привате. Вот это Знаешь, да. в те времена тут что-то ездил. Ну да. Четы -четы. Да не ломайте двери, господи. закрыто. Мне кажется, только мы одни ручки все трогаем, проверяем. все вот, да? Ну да. Что это за атрибут мешки? С постельным, наверное, да, грязным. Да, другой проход, да. Ну круто, запах вот прям один в один, как на вокзалах. Да, вон, кстати, вон, можно зайти. Ух ты, мы сейчас зайдем, давайте. восторг, да, если таблички нет, то заходите. Как взрывали поезда. Где-то их не взрывали, дети. Это ж на углях работает. вот так вот он ехал, и дым такой дым, шел. Дым, да. И оно здорово. Интересно. Ломятся, ломятся. Закрыто, дети, закрыто, да. Марк. Я не чик. Давай, ручку, иди сюда, иди к нам. Иди, папа. Папа поднимет тебя тоже, посмотрите, давай. Ну, что там внутри, интересно? Машинист? Это для машиниста, да? Так, это вагон-ресторан, вот. Он сразу привлек внимание. Весь такой в дереве красивый. Я тоже поднимусь. Давай, давай, давай. Да. А? а, смотри, туалет, да? Ага, тут можно было умыться. Ой, смотри, как интересно. Такая велюровая бивка. Смотри, второй этаж отсвечивает, блин, эти окна. Неудобно отсчеты. Смотри, как так... это. Чьей... О, типа чей-то критерий, да. Китиль, она, фуражка. Хотя, да. хочу сказать, раньше все было Сейчас один пластик, а <сос> сейчас раньше стреметь, все так. Ну да, делали, да, да, так, да добротно, ну, да? Роботно, uh -huh. надежно, да. Даже вот это же все. Деревянно. Да. Сейчас мальчики, минутку дайте просматривать. Вот, окон, вот как да! Мы сейчас приедем Мы сейчас подойдем. Очень интересно. Ну, готовили тоже, видишь, на это. Вот он грел. Да. Дрова бросает, он грел в огонь. Топка, да, такая. Угу. Мыло. Супер. Ну да, дрова он, да. Есть. И печка что же тоже на дрова, я думаю. Угу. Смотри, разные, да, были номера. Это номера, как это? Не номера, купе. купе. Это на раздушем, это на люкс. Да? Видишь, да, тут такое. Это, ага. это же одноместное, Видишь? А, да. Это одноместный. Или двухместный. Нет, одноместное. Тут человека может сидеть. Можно сидеть тут... сколько угодно. Тут ты сидишь, типа едешь и читаешь, тут спишь. Там душ. Вот. Вообще роскошная обивка такая бархатная, да. Да. шикарное дерево. Такое, это вот сейчас, красиво. в это время, только вот этот Восточный экспресс примерно такой же все сохранил. эти да. да. уже убежали. Вот, совсем другое купе. Вот это на одного человека. Это чисто спальная. Ну да. Так это, получается, в одном вагоне ты выбирал, какое тебе, ну, Наверное, за... цена билетов цена разная была. Такие да. вензеля. В туалет ходили в утку. вот а нет это туалет отдельно или там нет отдельно водку а это отдельный туалет наверное ну да вон кстати да что это такое утка а чего у них? а девочки как ходили на ну, девочки да. кошмар не ты могла и туда сходить но это ночью чтобы не выходить и сколько... понятно вот это да Неудобненько. Нужно захотел угу. фильм посмотреть с старым таким. Угу. Ну вот нормальный унитаз, а там беды или что-то? Не спешите, пожалуйста. Ладно. Мы потихоньку идем. Ой, вот это вообще роскошь, смотри. Барко. Сервировка на высшем уровне. Габар. Явно кресло очень удобное, смотри сколько да, да. подушек, толщина какая, да? Такой, это же все в одном вагоне, такое, да? Ну, это это да? да, ну это для элиты какой-то, да, наверное, не каждому себе позволить. А, либо это вот целая семья, целая ехала, семья ехала, да? А тут их кормили, вот там Все, спал один, там вот другого. это понятно теперь становится, да. Знаешь, что в чемоданчике лежит? Вещи, а -а -а. книги, фуражка, вельветовые брюки, рубашка белая. А это уже такой. Ты видишь, какое вообще расстояние между сиденьями? Сейчас сидишь, коленками трешься друг об друга. Да, друг. да, да. А тут вообще? Сколько метра, полтора, два, да? Два. Два. Да. Я бы прокатилась. Это Слышишь, приезжает да, поезд, да, это все да, шуми... <связь> <шумяр связь> <же. связь> Космический корабль. А это что? Это более современное, да? Ну как современное? Нет? Прям современное. Не, ну такие 50 сиденья. 50-го? 50 да. 135 км в час он ехал. Угу. Испания, 50-й год. А сейчас кажется, что аксасори. Ну да, такие. Да, посмотри, какая обивка Ты современная. Понимаешь. И. Как в самолетах. Как в вот самолетах там, да. сделано, да, поэтому он быстро ехал. Угу. У нас такой скорость поезда, только сейчас находимся. А это багажное отделение. Багажное отделение. Чемоданы лежат. О, можно зайти, смотреть. А, заходите. А здесь багаж, хранили, багаж, да. Чемодан, саквояжик и собачка. видишь, тут чемодан. Багажное говорят? отделение. Это багажное отделение. Угу. Ну, кресло... А что на руках? Что вы там аппарат ломаете? Нет, мы не ломаем. А что? Это Я для чего вам надо? деньги? Вот на? сейчас будет это, это. это. И что это такое? Косы видишь. Стоит 1 евро выключение. Угу. А получится... Из 5 центов получится Не потом один да, а, -а, а, какая красота. Отдай. Все, мы все прошли, все посмотрели, но что самое интересное. Каждый месяц, Мама. вторую неделю месяца здесь Мама. проходит рынок, приезжают фермеры, и вот так вдоль поездов все это Мама. расставляют сейчас, а мы приедем, ребята, это круто. Представляете, рынок. Здесь рынок. Так необычно все оживает. Что, можете себе представить, что это место оживает, и со всех сторон фермеры выставляют свою продукцию. Класс. Надо не пропустить. Это круто. Я думаю, это будет очень интересно. Ну и что-то прикупим.